Искрится вино, мы вспоминаем юность И с нами вместе заодно прозрачной ночи лудность, А помнишь, как давным-давно в былые дни когда-то Такое ж пили мы вино и вспоминали да Была такая ж за окном прозрачной ночи лунность, Но с нами вместе за столом сидела наша ю. Пока ли вино,